Эра, в которой удостоены родиться, В которой не хватает времени все больше, И со дня в день все тяжелее остановиться, Чтобы задуматься, для чего я появился? В Кабале суеты, стираются мечты, Которым отдавались мы. Суета, катализатор, ускорения жизни в эти дни, Как вода, она стирающая камни. Вода современности, интернет, СМИ Размывают устои семьи, Пока цивилизованная дама делает аборт у мусульманки, появится детей не менее семи. Вид земли похож на монету, решкой к солнцу, орлом, к лунному свету. Одушевленными товарами населена планета. Князь этого мира маскируется товароведом. Сколько людей, столько видеокассет. В памяти каждого километра переписанных лент. Ошибаемся, что придумаем ответ, ведь ничего. Своего ни у кого не было и нет. Но несмотря на это люди оставляют в память о себе литые постаменты. Основная масса лишь гору экскрементов. Мудрый остается незаметным. Глупый свою душу продал за пафос с аплодисменты. Слава так похожа на сухую траву, сжигаемую за моменты. Глупый свою душу продал за пафос с аплодисменты. Сжигая душу за короткие моменты жизни